Ой. Ой! сам Дмитрий Нагиев, собственной персоны, лучшей ведущей страны. Дмитрий, как я вас люблю, как вас любит моя мама, папа, старший брат. Давай, девочка, ручку. Как зовут? Оксана. С Новым годом тебя, Оксана. Но это… Без «но». О сексе здесь не может быть и речи. Максимум поцелуй в щеку. Давай, давай. Я не принадлежу себе, деточка. я принадлежу людям. Так что вы заказывали два ливья Ребят, ну что вы творите, а? Ну можно хотя бы в Новый год не лезть в частную жизнь звезд. Суперзвезд. Мегазвезд. Ну зачем? Новый год. Трата-та! Тра все, все. Все, что обещал: приходить с работы ровно в восемь, отвезти тебя на море в эту осень, все, все, все, бросить пить за следующей неделе, не курить в постели и каждый день с твоей собачкой гулять. Все сбудется, все сбудется, все сбудется, поверь, родная, все сбудется, все сбудется. Вот только как еще не знаю. Все, все, все, что обещал. Чебу, чебу, тутуру, туту, чебу, чебу, ту тутуру, туту. Все, все, все, все, что обещал, Чтоб весной Париж а летом ниться, там же обручиться и жениться. Все, все, все, все. Ты в роскошном платье, я во фраке, ночью небо в алмазах, а утром завтрак в постель. Ну там кофе, все сбудется, все сбудется, все сбудется. Я точно знаю, все сбудется, все сбудется, все сбудется. Поверь, родная, все. Ну все, что обещал, Чебум, чебум, Ту-ту-ру-ту-ду, тут чибун, чи Ту-ту-ру-ту-ду. Все, все, все, что обещал. А, сейчас просимся, дорогая. Скоро ли увидимся, не знаю. А, в путь, чтобы все исполнить обещания. Я их перечислил на прощание, и вот теперь иду их исполнять. А, прости, прощай, прости, прощай, и не гляди. С таким укором прости, прощай, прости, прощай Так много дел вернусь не скоро Ну все, все, все, все Ведь все, что обещал, Чебум, Чебум, Тут, Тур, Тур, чебум, Тур, Тур, Тур, Ту, Ту, -ту, че -бум, че -бум, ту, Ту, Ту, Ту,